Недавно я задумалась над одним словом и подумала, насколько это трудная вещь. Слово следующее – это слово «доверие». «А как вы доверяете и кому вы доверяете?» И очень многие люди говорят о том, что как только я начинаю кому-то доверять, они тут же этим пользуются, вытирают от меня ноги и так далее. Неблагодарные вещи. Когда мы путаем понятия, естественно, мы получаем не тот результат, который мы хотим. Подмена и путаница происходит часто и постоянно. Мы уже говорили не раз на этом канале. Другой вопрос, каким образом это происходит, и чем мы подменяем какие-то понятия. И вообще, что значит доверять, и почему это сложно. Прежде чем доверять, на мой взгляд, нужно это как минимум уметь. И первый человек, которому мы доверяем, наверное, все-таки это родители. Да, это даже не вы сами. Скорее всего, я сам – это человек, которому стоит доверять во вторую очередь. Но, тем не менее, тоже да. И здесь мы вспоминаем такое понятие, как внутренний голос, собственные желания, собственные потребности и так далее. То есть, простейший момент. Если я хочу шоколадку, то насколько я себе доверяю? Насколько я позволяю себе шоколадку, настолько я ей доверяю. А на самом ли деле я хочу шоколадку, или это я пошутила. И когда я не доверяю себе, и не позволяю своим желаниям исполняться один, второй, пятый раз, то очень часто эти желания просто исчезают. И я сейчас взяла простейшее желание, потому что мы очень часто, даже в мелочах, свои желания подвергаем категории «надо» и и же с ними, да, бывают моменты, которые нам нужны, если мы возьмем, допустим, большое желание, как, например, родить ребенка. Очень у многих это желание превращается в нескольких в несколько этапов. Я сейчас буду банальной. Например, для того, чтобы родить ребенка, мне нужен определенный возраст, мне нужно иметь мужа, мне нужно иметь Возможность забеременеть и как минимум 9 месяцев прежде, чем ребенок родится и так далее. И здесь вот все эти этапы, они имеют тенденцию «надо». То есть надо достичь определенного возраста, надо потерпеть 9 месяцев и так далее и тому подобные вещи. И тогда желание исполняется. И здесь как бы я не хотел, чтобы мой ребенок родился за 3 месяца, как минимум, меня не порадует тот факт, что ребенок родится за три месяца Потому что все функции, которые свойственны этому ребенку, они не сформируются И так далее, и тому подобные вещи По поводу доверия, вернемся к этому слову Доверие родным, доверие людям, доверие себе и доверие – это э, не совсем то понятие, которое отождествляется с э, верой, э, с, э, скажем так, э, человек, когда хочет э, какое-либо поведение от другого человека, он иногда его просто приписывает не основываясь ни на каких фактах, кроме собственного ⁇ я так вижу ⁇ Я же художник и творец своего счастья и так далее, и тому подобные вещи. Все логично. И человек видит в другом человеке то, что он хочет видеть, и когда проявляются истинные качества, второго человека часто звучит фраза «Я тебе так верила» или «Верила, ты меня предал». Когда мне рассказывают о том, что люди мне часто врут, я часто задаю вопрос. А насколько вы вообще видите вранье и понимаете, когда вам врут? Я про начало процесса, а не про конец. Когда я не хочу разбираться в людях, когда я не хочу понимать, что происходит, что означают какие-то слова, а вдруг вот он просто сказал эту фразу а завтра он поменяется. Сколько таких историй, когда ой, выйдет замуж, или поженится, все изменится? Я не знаю, почему люди так думают, но мифы такие существуют. А в итоге получается, что я тебе доверяла или доверяла, а ты меня предал. Uh, так uh, я тебе доверял или я от тебя ждал? Я доверял. То есть uh, я знал, кто ты такой, и я знал, что от тебя ждать. И поэтому я верил тебе, заранее доверял, что ты... Сделаешь или будешь вести себя именно таким образом. Вы именно про это говорите, когда происходят какие-то ситуации. О каком доверии речь? И насколько это доверие правда, а не пустые ожидания, пустые желания, Насколько вы реально знаете этого человека, которому доверяете? Буквально недавно у меня была интересная ситуация. Мне человек писал на сайте знакомств. Ты хорошая. Я говорю, почему ты так решил? А ты мне понравилась. Я говорю, почему? Это начало переписки, мы с ним не общались. А ты красивая? Я вот это понял по нескольким плохим фотографиям. Но я так чувствую. Почему я привожу этот пример? Потому что очень часто в жизни бывает именно так. Какая-то красивая картинка. И этому человеку мы якобы уже можем доверять. По каким признакам? в каком направлении, из-за чего мы ему вообще можем доверять, и вообще что мы ему можем доверять, это большой вопрос. А он вот выглядит так, что он вызывает доверие, или вот он выглядит так, что не вызывает доверие, а это всего лишь фотография, а это даже не человек. И здесь большой вопрос к человеку, который доверяет, а вы сами знаете, как выглядит доверие. А вы сами умеете доверять? А доверяют ли вам? И что доверяют? И в каких ипостасях? Очень часто, не зная и не понимая само понятие, мы его не только подменяем, но и не умеем им пользоваться. А ведь понятие классное. Когда мы научаемся доверять людям, когда люди доверяют нам, Тогда и любовь царит в семье, тогда и жизнь становится хорошей, тогда и родители хорошие, и дети прекрасные, и так далее, и тому подобного вещи. И никто не говорит о том, что у всех этих людей исчезли недостатки. Естественно, нет. Они есть. Но когда сегодня ребенок принесет двойку из школы, это не говорит о том, что он плохой. Это говорит о том, что у него какие-то нюансы в знаниях. Вопрос доверия себе. Я тот человек, который родил плохого или хорошего человека. А что я могу сделать для того, чтобы... и так далее. Вопрос доверия к Богу часто ставится. Он дал нам ту жизнь, которой... Мы пользуемся по максимуму, или мы недовольны той жизнью, не доверяя ему, что нам дали хорошее. Вон у человека какого-то, как все здорово, хорошо, у меня все плохо. А кто сделал это плохо, почему вы решили, что эта жизнь виновата? Когда вы кому-то не доверяете, а попробуйте на минутку задуматься. А вдруг это правда? Когда вам кажется, что кто-то не прав. А попробуйте подумать по-другому. Попробуйте подумать, а вдруг он прав. Просто подумать, не говорить об этом, не принимать какие-то решения, а просто подумать. И попробуйте пожить хотя бы один день в доверии. Каждый человек хороший. Часто, когда я говорю эту фразу, меня тут же начинают убеждать в другом. У меня плохие новости. Я не столь молода, чтобы не знать этой жизни и говорить какие-то глупости. И когда я дошла в своей жизни до того, что люди хорошие, это один результат. А когда люди дошли до того, что чем больше я... Узнаю людей, тем больше я люблю животных. Это совсем другой результат. Каждый всегда находит то, что умеет искать. Вот, наверное, с доверием точно так же. Поживите один день в доверии. И попробуйте доверять. И посмотреть, как это выглядит. Возможно, кто-то разочаруется, возможно, кто-то очаруется. А возможно, кто-то поймет. Что это такое и зачем оно нужно в вашей жизни? И это будет уже не так сложно, как многим людям вокруг. Никто вам не хочет зла и не надо самому себе устраивать сложную жизнь. Счастья вам, любви и всего самого наилучшего.